Просто жрет все, что видит. Траву жрет, жрет. Животных жрет, жрет. Провода жрет, жрет. Сука, Хватит жрать провода, блять, убью, сука. А -а -а -а. Вокруг 6 шестом. Не надо. А вот за это меня могут и посадить. Могу захавать, его, кстати. Да ты что? Вот это упражнение делать позорночнее, не будет болеть. Нет, вы не правы. Пить можно всегда и без всяких причин. <связывая> деньги. А с какой стати? Риксон <связывая> блин! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Hey! Всем привет, ребят! С вами Тимур Лайв, и сегодня мы с вами будем смотреть новую игрушку, точнее, не игрушку, а будем смотреть Валеру. Валеру, мою вторую сущность под названием э, Видосика Ем Грибы. И кстати, кстати, я хотел вас поздравить с Днем 100 Валентина! Да, сегодня день с Валентина, 14 февраля, и еще в комплекте мой день рождения. Так что поздравляем меня с днем рождения! Радуемся, и, конечно же, закупаемся бухлом, так что за этот день надо сегодня точно же выпить. Погнали смотреть мне грибы, это точнее даже моя вторая сущность Валера, которая просыпается после водки. Ну да ладно, опустим эту историю и погнали. Меня дальше. многие просили снять эту игру еще раз, ладно. Ой. Ой. <сёк> <сёк> <сёк> Нормально, погнали. Если при просмотре видео вы испытываете сильные эпилептические припадки при воздействии определенных визуальных образов, то скорее всего вы также сильно любите аниме, как и я. Всем привет. Сука, как хуй ты палишь? Привет, с вами я. Итак, для начала нужно обязательно собрать отряд. И подобрать О. себе подходящего нам персонажа. Например, любимая еда. Нихуя здесь можно му выбирать персонажа. Вау. Ну нет, я просто знаю, что это RPG игра. Но то, что тут ä, можно так <кх> выбирать персонажа, я нихуя не знал. Игристое вино. любимая еда. Все, что не является вином. Так, что ж, нормальный <смех> пропил где-то глаз, судя по всему. Возможно, он нам подходит. В команду да. возьмем. Это кто? Лиза. Не, ну Лиза, Лизка, Сосиска. Нет, <смех> мы брать не будем. Чичи, -чи, давайте узнаем о ней. <смех> я, циц, я зомби, это что? Идеально, не любимый. дальше да. говорить. Извини, я не знаю. <смех> просто супер просто просто жрет все что видит траву жрет жрет животных жрет жрет провода жрет жрет сука хватит жрать провода блять убью сука а -а -а. все убил короче я. это идеальный персонаж подходит мне максимально <звали> Дин, два... <звали> вот это упражнение делает спорт это <звали> вообще <звали> и спина не будет никогда болеть оп <звали> оп жизнь заценить мы выкрутаться 6 не, не надо танце кружимся вот так вот я могу а вот за это меня могут и посадить Теперь. в общем я собрался мега команду из четырех клитор талия и цыцися если вы думаете Клитары... Клитар талия и сяо цици сяо цицим клитор что я подбирал по тупым именам нет это не так я я изучал каждого. Клитр. Опа. Птички. Сопельки. Как прекрасен этот мир. Возможно. Петушарок. Та -та -та. Грибочки. Хм. Могу захавать его, кстати. Да ты чё? Нормально. Опять что? Вот он. Снюсоед, проклятый. Снюсоед, блядь. Я хотел сказать, грибоед, а он такой, снюсоед до города, наконец-то. А, Тихо, не падай. Зайчик! <свист> Ой, огромный город! Нормально, ты красно. Опа, голубятки! Как вам моя новая способность? Перевоплощение пацана. Иногда я не контролирую эту способность, она возникнет. В каждой женщине есть собственный мужик. Кто не знал об этом? Кажется он по себе, особенно в самые неподходящие моменты. Опа! Опа! здорово! <смех> что ты надел, ты распугался голубей? Во-первых, я. надела лайк! Вот, например, голуби меня совсем не боятся. Потому что они принимают тебя за своего голуба. Ну да. да. На, подержи. <смех> я пошел в город. Большой город, большие <смех> возможности. Ее. <-е. смех> ну, ну, нормально, <смех> да. Так, мне нужен гум, цум и всякие такие магдакнульцы. О, кузнец! Ты хочешь выковать оружие или броню? Естественно, я же без штанов вообще стою. В мире полный опасности и грибов всяких. Если ты хочешь себе оружие или броню, принеси мне руду потом. Слышишь, мне очень надоело смотреть за этим молотком. Может, ты его просто подаришь уже? А, вот вся руда у меня появилась. Ясно. У него молотка я не добьюсь, я понял. А чё он не спиздил? Точнее, я чё не спиздил молоток? Если была такая идея, он положил молоток. Я такой, молоток. И убежал спокойно. Что тут у нас есть? Это центр города, и можно свистнуть пива. А, нет. Это в море. Мучка. Бля, а пиво нельзя, сука, э -э. Аква-дискотека, Так, кто такая? Что на моего стоит? Привет, чем могу... Чем могу тебе помочь? Не чихай мне в лицо. Прости, я постоянно кашляю. Я заметил. Я болею уже очень давно. Вот так. Кидаю монетки. Нормально. Я заказываю желание. Если делать это каждый день... Позвоночник не будет болеть. Пить елика. Нормально. Она скажет нам это спасибо. И может быть она больше не будет? Прикрывайся, когда кашляешь! Че иду на вынос. Рыбацкий бутерброд! Тысяча! Что Ёп за цены? Ты. Вот в город приперлась, блин. Так, где все-таки лекарь какой-нибудь? Это кто? Гурман. Маловат для гурмана, может быть, а? Ну давай, гурман не тут. Куда делся? Слышишь? Я с не поем сегодня, ничего вкусного. Яв-то верно. А-а-а, давай бухать! Всем здорово! Ой. Блять. Что ж, я постоянно пытаюсь жить Чарльз, ну-ка на мне что-то сверхъестественного. Чего извольте выпить? Если вы впервые, то первый бокал за счет заведения. Естественно, я тут всегда впервые. Я каждый день тут впервые, да, сижу, бухаю, вообще похуй, это мне первый день. Отстань. За день здесь впервые. Да. Давай меню. Сок из волчих. Ягод. А, Крюков. Что? Не хочу я такого даже. Чего из волчик в своем напитке видеть не хочу. Ягод Напиток. одну стакашку. Кстати, паспорт не спросишь вообще. Ты в курсе сколько мне? Немножко яблоко. Как же классно! Ладно, еще одну стакашку. Так, все. Иду дебошить. Искатель приключений сидит в таверне. Мне интересно, каких приключений вы здесь есть, ребят? Знаете, сколько вам нужно выжить, чтобы были приключения? Посмотрите на меня, я уже не могу стоять. Я столько вбахал в себя. Господи, помогите! Мои ноги, я их не чувствую. Надо пить поменьше. Да ты чё, друж... Бо... Сука, кто это спизданет? вы не правы. Пить можно всегда и без всяких причин. Плохая работа? Пей. Пло э плохо в шараге? Эй! Просто можно каждый день все праздник устраивать и пить это можно всегда. И так что никого это ебать не должно, запомните. Пужок, ладно, у вас прекрасное заведение, я пошел. Ну да. Надеюсь, никто не против, что я тут вас поползу. Ебать, спайдермен. Энергии не хватает. Спайдермен 3, как он будет выглядеть в новой версии? Я, возможно, не доползу до крыши. А, так здесь крыша еще так построена, чтобы я не ползал. Когда же меня уже отпустят-то елки? По плаката без здесь Разыскивается девушка с цветными волосами, а просим откинуться. Ой. Откинуться что? Просим откинуться. Нормально ты. Не буди... Сидоровое озеро? Серьезно, это все. Блять, если было бы у меня такое сидоровое озеро, то его бы не осталось. Озеро из Сидора? Так что же вы молчали? Господи, это лучшее. Ой. Ой, в смысле? Утонуло. В смысле? Кого? Извиняюсь, а! Открою. Закончился, типа, скорость, спринт закончился, все, она умирает. Ну, блядь, СиДжей бы сказал бы вам, пошли вы нахуй с таким методом. Я <со> не <со> хочу снова тонуть! нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, берег! <со> <со> да. О, снова, снова утонул я! У меня. <смех> у меня утонула лодка. Когда я выбирался на сушу, крабы повисти мне на глазах, <смех> а еще несколько забрались ко мне в карманы. О! -о, -о. Вот можешь их взять. Заебись. Что? Так, это же. <смех> <смех> крабы а это картошка. Пором-пором-пум-пум. <смех> как картофель. Картошку с крабом перепутал? Надо спасти кого-то, я же все-таки герой. Внесусь, помогать человеком. Тимми, не мешай, сейчас будут делаться греческие дед. <смех> Баны Банный рот. Какой. Оно умр... ё -мо! Я недоволен происходящим. Все из-за тебя. Вон, вижу, кому-то нужна моя помощь. Мужчина, держите спасение рядом. Вам главное пережить Давай. на этом хаосе. Я там просто читал, что мне написали, а мне типа зрели, отправили. Вс. Ебать. Что ж ты будешь сделать? Нормально. На тебе. По Сейчас, подожди, это написано было как тебе лицо размять Теперь дорога свободна, спасибо путешественник Болезнь Анны невозможно полностью исцелить В свободное время собираются хлебные тв... твари Твари а, Добавлю это да. в чай для Анны Хорошо помогает от кашля Что ж, она теперь выздоровела получается? Руда Это ж чудесно ну да Я нашел руду, как меня и просили Я принес камни Стоп, я принес тебе камни А ты хочешь еще и деньги? А с какой стати? бочка-это просто законсервированный пацан Ну да А чё бы нет? О, здравствуйте, ребят! Это что какая-то деревня? 68-й уровень, нихуя Э, стоп! Стоп! Слушайте, лучше не будите во мне парня Так, переставай Понятно, неугомонный Фирменное превоплощение в парня! Риксон, дамен! <laughs> ЕбА Нормально? А хп где? Ля -ля. Вот так вот внутри каждой девочки сидит злой парень. А почему злой? Что хм. это такое? Это можно съесть? А. Ебать, это он так же, походу подумал. Что, <клёх> не нравится гореть цветулька? Это была маленькая история девочки с большим парнем внутри Об огромном интересном сука. мире, где девочка хотела быть полезной Ну или хотя бы молоток Это ее история А какая будет твоя? Переходи по ссылке Ну вот, мы сегодня посмотрели игрушку под названием Геншин Геншит, Геншит, сука, а блядь, где эта игра? Всем привет где Это эта игра? Аниме, как и я. Всем привет, с вами я. Итак. Геншин. Impact. Я, кстати, эту игрушку видел в Steam, что ли, или в каком-то другом, помню, сайте. И, кстати, я думаю, поиграть... Да, а чё бы и нет, я поиграл бы, конечно. Ну что ж, если я сегодня кому понравился видеоролик от Чистого Сердца, поставьте лайк вверх, подпишитесь на канал, если еще, конечно же, не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.